Замечательная конференция, я участвую в этом мероприятии каждый год. И, во-первых, хотел бы отметить организацию и поблагодарить, собственно, компанию как групп в том, что они инвестируют свои силы, свое внимание в тему развития сервиса. Безусловно, то, что сервис в Украине развивается и качество сервиса растет, заслуга в том числе и организаторов конференции. Если говорить о моих впечатлениях с конференцией, во-первых, здорово, что на конференции представлены мнения как менеджеров по клиентскому опыту, так и топ-менеджеров компании, так и собственников